Если отправляясь на пикник, вы хотите приготовить рыбу, предлагая вашему вниманию простую идею, как сделать дорадо на мангале, нежнейшая и вкуснейшая рыбка, от которой все будут в восторге. Я не использую для этой рыбки никаких сложных маринадов, а вот специи для вкуса и аромата обязательно, жарить дорадо можно уже через 30 минут, так что это отличный вариант для спонтанного пикника. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты. Рыбку промойте, очистите от чешуи и внутренностей, острым ножом сделайте косые надрезы с двух сторон тушки. Посолите и натрите рыбу специями, выложите в удобный контейнер. Сверху выложите по паре ломтиков лимона. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Подготовьте мангал. Перед тем, как веоложить рыбку на решетку, можно смазать ее немного растительным маслом. Выложите решетку на угли. Жарьте по 5-7 минут с каждой стороны. Если этого времени недостаточно, доведите рыбку до готовности, постоянно переворачивая. Дорада на мангале, это полезно, просто и очень вкусно. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Дорада – 2 штуки. Лимон, треть штуки. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Специи, по вкусу, для рыбы. Количество порций, 2-4. Комментируйте. Подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Жду вас снова.